Летняя коллекция, сумочек, яркий принт плюс деним, золотой дождь, сумка-рюкзак, шикарный цвет, это светлый деним, ручка перестегивается, внутри два отдела, плотный подклад, на передней стенке два кармана, на отделе, кармашек на задней стенке, цена 2000, карман на задней стенке. Размер напишу в видео ниже в описании. Вот такая красивая сумка рюкзак. Из этой же летней коллекции. Великолепный цвет. Тоже два отдела. На задней стенке карман на молнии. На передней два кармашка. На задней стенке карман на молнии. Цена 2000 тысячи. Вот такая сумочка в Высота ремня увеличивается. На задней стенке карман на молнии. Внутри перегородка, которая делится сумку пополам. Карман на задней стенке и традиционные кармашки на передней. Вот такая красивая коллекция. От фабрики «Золотая дождь». Город Пенза. Цена этой сумки 2000. Подписчикам канала скидка 10%. Подписывайтесь, чтобы узнать о наших новинках.